Веришь в битву экстрасенсов и прочую мистику? Мы тоже нет. Но футбол суеверный вид спорта. Фаворит Бэтл подготовил для тебя подборку самых несчастливых номеров в различных клубах. Поехали! Пипо Инзаги повесила бутсы на гвоздь 7 лет назад. С тех пор девятку в Милане примерила 9 игроков. Но никому не покорилась и половина того, чего достиг Инзаги Старший. Первым преемником Инзаги стал Пата, запомнившийся бурным романом с дочерью экс-владельца Милана Барбара Берлускони. Затем были Матри, Торрес, Дестро, Луис, Адриана, Лападула, Андре Силва. Большинство из них не осилило и десятка забитых голов. Последней надеждой был аргентинец Гонсало Игуаин, но выдав бодрое начало, отличившись в пяти матчах к ряду, Пипита неожиданно затормозил. Потеряв последние капли мотивации выступать за Милан, Гонсало со скандалом перебрался в Челси. Девятый номер снова вакантен в Милане, но осмелится ли кто-то взять его из действующих игроков? Остается вопросом. По иронии судьбы, Игуаин взял в Челси девятый номер, считающийся фартовым для пенсионеров вот уже 14 лет. Последними, кто блистал с этим номером на спине, были Джанлука Виали и Джимми Флойд Хассельбайнг. После голландца девятка досталась Креспа. Эрнан на себя был не похож после миланской аренды и надолго в Челси не задержался. Затем злочасный номер взял Матея Кэшман. Сер был неподражаем в ПСВ, но выглядел недоразумением в составе лондонцев. Затем девятку примерял ноунеймов – Булахрус Сидвел ДеСанто. Торрес и Фалькао также не справились с проклятием девятого номера. Удивительно, но покинув Челси, и Фернандо, и Радамель показывали в новых клубах футбол топ уровня. Последняя девятка Челси, Альваро Марата в одном из интервью признался, что чувствует дискомфорт от выступления под девятым номером, но даже смена номера на 29 девятый не помогла Альваро. Недавно Марата отправился во второй раз покорять Атлетика под двадцать вторым номером на спине. Что объединяет Николя Аннелька, Эстебана Камбьяса, Вальтера Самуэля, Антонио Кассано, Хосе Антонио Рееса, Жулио Баптишту, Класса Яна Хунтелара, Эсике Эли Гарая. Они играли по нас номером в составе Реала и все неудачно. Последним успешным игроком сливочных с этим номером был малоизвестный Микель Лоса. Испанец отпахал в королевском клубе на левом фланге защиты 135 матчей. Но так и не отпечатался в памяти большинства поклонников Реала. Неудивительно, ведь в 96-м на его место пришел легендарный Роберто Карлос, застолбивший левую бровку на десятилетия вперед. Сейчас 19-й номер принадлежит 23-летнему Альваро Адриасоле. Воспитанник дада да лишь рискует пополнить список, ведь времена в Мадриде нерадужные, И шансов, что правый бэк выстрелит, крайне мало. Семь для МЮ – не просто цифра. Под этим номером выступали два обладателя «Золотого мяча» – Бест и Роналду, а еще Эрик Антона, Дэвид Бекхэм, Стив Коппел и ряд других легенд клуба. Семерку даже примеряли скаузеры. В 2009 состав МЮ пополнил экс-игрок Ливерпуля Майкл Оуэн. Обладатель «Золотого мяча» 2001 года в честь легендарного номера не посрамил, забил за Маккунянца 25 голов и стал чемпионом Англии. А вот после Оуна случился Ахтунг. Каждый последующий держатель седьмого номера краше предыдущего. Валенсия, Димария, Депай и теперь Санчес. У каждого были свои причины неудач. Антонио Валенсия был просто далек от статуса семерки команды. Димария так и не вписался в игровую модель Вангала. Депай, которого требовал ВМЮ Вангал, не оправдал надежд, а Санчес пришел во времена анархии Мауриньо. С приходом Сульшера челиец не спешит покидать клуб и менять номер. Возможно, Алексису удастся покончить с проклятием семерки в МЮ. Выступая под номером 9, Энди Коу слишком высоко задрал планку. 195 матчей и 93 гола. Для Саа и Бербатова не берущаяся высота. Сравниться с Коулом мог Златан Ибрагимович, но на одних понтах и сломанной ноге далеко не уйдешь. Сейчас детки владеет Ромело Лукако. В Эвертоне Бельгийц разрывал, но в Манчестере, как неожиданно, не может набрать оптимальную форму. Покажите кто-нибудь Ромео этот видос, пускай сменит игровой номер. 13-й номер в футболе крайне непопулярен. Ливерпуль же один из немногих клубов, где этот номер используется. Стэнсгард, Уорнер, Ридли, Лет -Олег. одевали форму с номером 13 и не заиграли. Бразильский голкипер Алисон, перешедший летом из Ромы в Ливер и взявший тринадцатку, обещает сломать проклятие». Его игра уже вызывает восхищение, а количество игр на ноль и сейвов за матч близится к рекордному в истории Ливерпуля. Промах Роберто Донадони в Сей 11-метровых против Аргентины на Домашнем Мундиале стал поворотом для итальянского футбола. 17-й номер, который Донадони носил в составе сборной Италии, на долгое время стал нон-грата. После промаха Роберто итальянцы вспомнили, что число 17 для них несчастливое. На 17 день состоялся страшный суд. 17, согласно Пифагору, находится между идеальными числами 16 и 18. Арабское число 17, написанное римскими цифрами, превращается в 17. И если перестроить эти цифры, подобно анаграмме, получается викси на латыни викси означает я жил перфект означающий моя жизнь закончена итальянские авиакомпании гостиницы рестораны не используют 17 номер а пятница 17 имеет такой же бэкграунд как и пятница 13 а тут еще и футбол чемпионской команде 2006-го Симоне Бароне с 17-м номером просидел весь Мундиаль на лавке. Де Санктиса, Поломбо и Борини, носившие 17-м номера на Евро-Мечпионатах мира, постигла та же участь. В 2014 году наставник сборной Италии Чезера Прандели нарушил условия и на групповом этапе чемпионата мира сыграл 17-м номер Чиро и Мобили. Нападающий отказался менять номер по просьбе Тифози. Закономерность или стечение обстоятельств, но итальянцы впервые за 48 лет не вышли из группы на чемпионате мира. На Евро-2016 проходя 17 номера, казалось, утратила силу. Под ним выступал Эдер и выступал здорово. Во Франции форвард Самдоре провел 4 игры и отличился в от ворота шведов. Но уже в отборе на чемпионат мира 2017 года с Эдером под 17 номером, сквадра Адзура впервые за 60 лет не сумела пробиться на чемпионат мира. Спасибо за просмотр. Возможно, в клубе, за который ты топишь, тоже с несчастливый номер. Пиши в комментариях. А также метни счастливый лайк под видео и не забывай подписаться на канал. До встречи!